Друзья, я вас приветствую. Вопросы и ответы по программированию номер 34. Сегодня у нас 4 вопроса. Я напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы на сайте, то есть в моем блоге. Ссылка в описании. И, в общем-то, можете найти или фидбэк, или конкретную серию. Например, следующая будет 35. Ну и там оставить в комментарии свой вопрос. Я постараюсь ответить на них. Ну и в общем, те, кто отвечает на вопросы, вернее, те, кто задает вопросы, те первым получат видео по ссылке а, через комментарии, чтобы услышать ответы на свои вопросы. Ну вот как-то вот так. Ну и напоминаю, что если вы не хотите пропустить новые видео, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, тогда вы будете получать уведомления. Ну и если вдруг захотите стать спонсором, что, собственно говоря, приветствуется, пожалуйста, я не против, в общем, пишите Письма шли эти деньги, как говорится. Итак, давайте переключимся на первый вопрос и попробуем на него ответить. Почему все говорят, что выбрасывать экзепшен в коде это плохо? Ну, во-первых, это появилось совершенно недавно, в связи с тем, что C получает некоторые обновления, изменения, он трансформируется, приближается более к процедурному подходу, то есть вектор движения наблюдается. А значит и… Ну, а в процедурном программировании экзепшена как бы вот выбрасывать исключения, это вообще плохой дурной тон. Поэтому, раз C-sharp двигается в этом направлении, вам тоже рекомендуют, видимо, кто-то старше разработчики, где-то на сайтах читаете, выбрасывать экземпшен – это плохо. А, то есть, это не то, что нельзя делать, ну, но можно, можно без этого обойтись. Для того, чтобы понять, почему так происходит, надо понимать, что экзепшен – это базовый класс, который вообще практически несет никакой полезной информации. То есть, там много всего, но ничего полезного. И, собственно говоря, при перехвате вот этих вот экзепшенов, вот этого типа, у вас появится неоднозначность в разных ситуациях. То есть, непонятно, собственно говоря. То есть, двусмысленность может появиться, когда непонятно, что, собственно говоря, делать и почему это получилось. То же самое можно сказать про системный экзепшен, который... Практически то же самое. Немножко более продуктивнее, можно так и выразиться, наверное, Null Reference Exception и Index Out-of-Range Exception, которые более полезны, но тоже в некоторых ситуациях, которые могут появиться в вашем коде. Ну с моей точки зрения, они больше говорят о проблемах вашей бизнес-логики. Если у вас появился Null Reference или Out-of-Range, то значит, вы где-то что-то не продумали, то есть не проверили. Это как бы вот на самом деле тоже не очень камильфо, во всяком случае на мой взгляд говорит о разработчике как не очень а, компетентным да, то есть если вы допустили out of range, то понятно, что вы где-то не учли какой-то индекс, какой-то а, собственно говоря, то же самое можно говорить про invalid cast exception или divide by zero то есть если вы делите на 0. ну понятно, что это на самом деле очень плохой вариант. Значит, вы плохо подготовились опять же проблемы в бизнес логике То есть, с точки зрения банальной рудицы вы можете выкидывать исключения или каким-то образом предусматривать. Вот так если вы уже предусмотрели это деление на ноль, но ну, так обработайте его должным образом, и это решит кучу проблем. Опять же, надо говорить о том, что не все исключения, которые существуют системные, они можно могут быть использованы в конкретном коде. То есть есть разные типы для разных ситуаций, и нужно выкидывать конкретный, да, то есть, если вы кинете какой-то exception, когда у вас просто Devite by Zero, это как бы тоже такой не очень правильный подход. Это разработчик, который будет использовать, допустим, ваш код, сборку вашу, может очень долго искать, что это за exception, в конце концов, окажется, что это Devide by Zero. В общем, если выбрасываете исключение, то конкретные. Дальше. Если не хватает какого-то типа, всегда можно создать свой тип исключения, но ну, только нужно, опять же, убедиться, что это конкретная ситуация, которая не может как-то там по-другому интерпретироваться, не имеет двуслистности. И э, надо сказать, что когда создаете свой тип исключения, я рекомендую его название привязывать к типу приложения, к названию приложения, к платформе, скорее всего. Ну, наверное, платформа более глобальна. Нет, привязывать к названию приложения. Я э, есть... Э, есть микросервис template и там я использую вообще кастомный тип исключений. Для чего это делается? Если у меня у меня все исключения, которые сгенерированы в моем коде, они используют префикс микросервис, то есть, если я где-то вдруг получаю какое-то исключение, то есть, теоретически это тоже может быть, прям, ну, совсем, конечно, не исключаю этого, и он начинается микросервис, значит, это мое исключение, значит, я его получил, значит, моя программа, значит, я понимаю, где что могло сломаться, то есть, я точно понимаю, что это виноват в этом я. А вот если я получаю какой-нибудь System Exception или Exception, который не связан с моим названием, то есть с названием моего а, приложения, то есть с теми а, названиями и исключения, которые придумал я, то, то есть более глубокий, значит где-то ошибка сидеть глубоко в коде, то есть я ее просто не обработал, и тогда это другой ур уровень а, решения проблемы, и в общем-то. Это дает достаточно большое количество плюсов, в том смысле, что как только вы знаете, где это может произойти, это проще найти, если вы не знаете, искать дольше, и отсюда есть тиммейты, то есть оценка времени на решение проблемы, ну то есть я думаю, что понятно выражаюсь. Ну и еще одно, на самом деле, как я уже сказал ранее, C-Sharp э, исключение не приветствуется, э, потому что c -Sharp движется в сторону расширения функционала, похожего на процедурный подход, э, ну, в частности в языке Python, например. Да, то есть, когда вы пишете процедурный код, там такое понятие как исключение не предусмотрено в принципе. Да, то есть, у вас процедура должна делать какое-то действие, она не должна выкидывать исключений. Но это э, мое сугубо личная точка зрения, вы можете с ней не согласиться. Ну и, в общем-то, почему э, не рекомендуют выбрасывать исключения, особенно разработчики, которые как бы, тестировали производительность, э, это, я один из них, кстати, это то, что исключения очень сильно влияют на производительность. Очень при очень сильно. Чуть ли не в два или даже там два с половиной, в три даже раза. То есть, если ваш э, проект, например, API построен на том, что вместо bad content bad request выкинуть exception, то э, вероятность того, что это ваше приложение будет требовать больше памяти, больше ресурсов, это вот практически стопроцентное. Почему? Вообще сам класс Exception, он достаточно большой, и у него много вложений, он подтягивает много всякой информации, и у него много зависимостей. А если вы делаете еще какой-то наследник или используете конкретный, то это так называемые inner-inceptions, inner-inner-inner, то есть вложенные, вложенные, вложенные, там... В общем, с геометрической прогрессией растет нагрузка на систему по тому, как это сервизовать, обработать, в общем, прокинуть вот эти экзепшены. В общем, рекомендую вам не использовать исключения. Если вы используете API-подход, то здесь, в принципе, теоретически похоже на правду будет, если вы будете использовать коды вот самого HTTP протокола, там 404, там 200, 201. Ну и в последнее время появились новые стандарты, там разные RFC, которые 7807, RFC 7807, это Problem Details, который, собственно, говорит о том, что разработчики API должны вместо исключений, вместо HTTP статусов выкидывать информацию о том что это за запрос почему он не удался или почему он удался в общем то или какие-то инструкции на решение этой проблемы я на самом деле давно использую такой подход еще до появления этого стандарта у меня это назывался operation result вы наверное про него знаете и собственно говоря суть заключается в том что если я делаю get product by ID я могу вернуть несколько вариантов да то есть или сам продукт это как бы успешная операция она не требует объяснений либо 404 продукт не найден или там айдишник не найден или допустим нота 2 втораясь например ну или какую-то другую текстовую информацию там у вас нет прав или сегодня понедельник или вы родились 13 числа неважно то есть вот эта вот расширенная информация о том почему я не получил и где найти допустим дополнительную информацию и что нужно сделать чтобы я получил я могу вернуть в этом operation результате он немножко не соответствует той номенклатуре, тому, тем методам, которые реализуют, реализуются в стандарте 7807. Но, тем не менее, работает по такому же принципу. В общем, рекомендую знакомиться с этим стандартом и использовать его в принципе при разработке не только API, а вообще любого другого приложения. Особенно, когда вы делаете, допустим, Clean Architecture, когда у вас там обособленная бизнес-логика. Это всегда позволяет обособить вашу бизнес-логику не просто с точки зрения банальной диска, как говорится, а именно от баз данных, Это, то есть без привязки конкретно... Ну ладно, это я уже пошел к дебри давайте не будем углубляться. В общем, смотрите, выкидывать исключения можно, но не нужно. Лучше все-таки их обходить. Во-первых, это накладно, во-вторых, это не всегда полезно, ну и в-третьих, это просто не модно. Да? Ланенько, давайте поехали дальше. Вопрос у нас 151. Какие есть инструменты для литинга кода на C-Sharp, например, как ES-Link для JS? И есть какие популярные стайл-гайды? Ну, вот эти вот англицизмы, ну скажу по-русски, популярные практики, да, best practice, по-русски сказал, да, молодец. В общем, какие есть Самые популярные принципы разработки, подходы и все такое. Итак, друзья, да, действительно есть. И на самом деле их в последнее время особенно появилось большое количество. В частности, есть ReSharper, который является расширением для IDE, для Visual Studio, в том числе разных версий. Я имею в виду, комьюнити поддерживается, Enterprise и так далее. А серьезная, большая, мощная система, которая не только модифицирует код, разметку но еще добавляет некоторые даже очень полезные функции рекомендую ознакомиться, она естественно ну, немножко платная, потому что все более-менее полезное, немножко платная вот. хотя я могу ошибаться есть, есть и другие примеры когда не очень платные, но очень полезные ну, значит так, для, для начала это ReSharper, дальше есть StyleCop насколько я помню, она open source, не знаю, стала ли или не стала она платной ну, по-моему она такая и есть open source. Тоже э, разные полезности добавляет при использовании. Также есть Lint, Это Nuget пакет. Также есть расширение для среды разработки. Э, честно скажу, я не пользовался. Просто в каком-то из проектов видел, что она, что она есть. Ну, в общем, а такого, что каждый день я его не использовал. Ну И .NET формат. Это появился в .NET 6 SDK формате. Может использоваться то есть она туда встроена, теоретически вы можете установить Nougat пакет, который ставится глобально в систему и э, прогонять свои проекты, в том числе и старые, на предмет вот этого форматирования. Надо сказать, что происходит не только форматирование, но и оценка э, структурных э, ошибок, когда там, не, не, допустим, ну что я имею в виду? Э, не проверяется на NULL или там возможность там указания, там NULL объекта, ну вот, вот такая штука. Э, ну вот я думаю, что ответил на этот вопрос. Итак, следующий вопрос, номер 152, четвертый он на сегодня. Чем отличается Clean Architecture от Onion Architecture? Ну, грубо говоря, если переводить в вольном варианте, это будет чистая архитектура от луковичной архитектуры. Надо сказать, что существует несколько архитектур. Это первое, это порты и адаптеры, Clean Architecture и та самая Onion Architecture. Надо сказать, опять же, что... Есть и другие архитектуры, но вот если говорить про эти три, то они очень-очень-очень сильно похожи. И э, все они призваны для того, чтобы позволить наиболее стабильным вещам, не зависеть от менее стабильных. То есть, э, когда будут меняться те, которые часто меняются, они не должны ломать то, что более стабильное, то есть практически статическое. И э, надо сказать, что Clean Architecture, она чуть-чуть глубже уходит ну, в use case. но это как бы такой... Примечание. Да? Но так или иначе, все эти архитектуры, они про одно и то же. Поэтому мы сейчас поговорим про что это одно и то же. Первое это Independence of Frameworks. То есть, независимость от фреймворков. Это когда архитектура независимости от фреймворков используется как инструмент. Предполагается, что вы в любой момент можете этот инструмент поменять. Ну, опять же, теоретически я на самом деле... Замену не видал, но как дополнение видел. Например, вы пишете бизнес-процессы, закладываете какую-нибудь сборку отдельную, а потом используете эту сборку, допустим, в API, или там в в приложении или в микросервисной, там в каком-то месте. Вот если говорить про independence, то это как раз про это. Дальше, Testability, Testable, вернее. Бизнес-процессы должны легко тестироваться, при этом не просто там создавая суперсложные тесты, а легко макетироваться, то есть, мокинг быть на уровне элементарщины. То есть, вы создали мок, прокинули в какой-то метод, он выполнился, окей, это сработало. То есть, другими словами, бизнес-процессы, они абсолютно не зависят от UI. То есть, если что-то на UI поменяется, то от этого ничего не должно поменяться в бизнес-процессах. Также нужно говорить про Independent of Database, то есть, вне зависимости от базы данных. Вы можете практически в любой момент поменять Oracle или SQL Server на Mongo, или CoachDB, или еще что-то еще. И это, опять же, не привязано к бизнес-правилам. То есть, бизнес-правила никак никаким образом вообще не связаны с базой данных, то есть зависимости от того, где это хранится. Другими словами, если опять же приводить пример, то очень просто. store – это бизнес-логика, встроенная в SQL-сервер. Если вы перенесете на Oracle, там структура вот этих языка может измениться, или, допустим, на Postgres перешли, там вообще другой синтаксис, и вам придется переписывать бизнес-логику, в том числе, ну, может быть, какой-то синтаксис менять. А это уже неправильно, соответственно, База данных используется как хранилище и все остальное должно быть бизнес-логике. Ну, это вот так оно и есть. Ну и надо сказать, что Independent of any External Agency – это когда бизнес-правило ничего не знает о внешнем мире. То есть, другими словами… Бизнес-правила не знают про БД, не знают про UI, не знают про какие-то микросервисы вообще ничего не знают. То есть бизнес-правила точно, четко описывают. Там, пришел товар, ну как, как это было в одном известном фильме, запись, протокол, а опись, протокол и в общем ничего больше. И это все про те самые архитектуры, которые были перечислены. Я думаю, что, собственно говоря, я ответил на вопрос, краткий который, это все одно и то же. Итак, вопрос номер 153. Что лучше использовать, Blazor сервер сайт приложение полностью на Blazor или ISP.NET Core плюс, плюс либо, ну ладно, плюс сборка, скажем так, с компонентами Blazer? Какие преимущества и недостатки у первого подхода? Ну, собственно говоря, давайте определимся, в чем отличие. Во-первых, Blazor Service сайт и ISP.net core это с бэкэнда, со стороны бэкэнда, это практически одно и то же, даже не практически одно и то же. Другими словами, отличие только на UI. И нужно понимать, какие есть плюсы и минусы. Давайте про них поговорим. Итак, первое, Blazor Service сайт. Это когда ваш весь UI построен на.. Blazor, на блейзер-страницах. То есть, сама страница является компонентом, соответственно, отсюда вытекает, что у вас авторизация, аутентификация строится на компонентах блейзер, у вас состояние, получается, управление через блейзер, значит, такое понятие, как Cascading Value, вам придется знать, как это работает, и, соответственно, от этого плясать, строить какие-то, в общем-то, бизнес-процессы на UI. Да? но ну, бизнес-процесс, наверное, слишком громкое слово. То есть, механизмы управления UI именно на блейзер. Надо Понимать, что у вас тогда загрузка страницы, то есть загрузка библиотеки Blazer, будет на стартовой странице, будет соответственно на всех. Значит, отсюда вам нужно понимать, что у вас будет роутинг на основе Blazor компонентов, с их использованием, редиректов, навигейшн менеджер, все такое дальше. У вас также будут потребности в том, чтобы управлять CSS, ну, в смысле, каскадными таблицами стилей, то есть, какой-то разметкой это тоже будет при помощи механизмов блейзера, да, то есть, я имею в виду, что э, как-то обособленность, как она по-русски-то, господи, но неважно. Вот вот это значит, то, что я сейчас перечислил, это то, что нужно для Blazor сервер сайт, когда у вас полностью на Blazor есть определенные наработки, которые вам придется знать, чтобы писать. Если у вас ASP.NET Core приложение, то тут все как было на ASP.NET Core, то есть MVC или Razor Page, Ой, да, Razer Page, то библиотека с компонентами Blazor подключается особняком специальным образом и можно использовать на страницах, которые уже авторизацию используют от ASP.NET MVC в частности, или, допустим, Razer Page а аутентификацию, соответственно, роутинг используется, то есть большая часть ASP.NET MVC или Razer Page, она принадлежит именно старой платформе, которая уже наверняка вам изучена. А компонентами можно заместить какие-то интерактивные части, ну и может быть даже авторизация и аутентификация не потребуется на Blazor компонентах, но если потребуется, то уже как, то есть будет проходить как например параметры, да, из ISP.NET Core приложения из этой платформы. В общем, есть разница в том, как это будет реализовано. Более того, если говорить про Недостатки э, первого подхода, то скорее всего у вас не получится трансформировать Blazor сервер сайт-приложение в MyUI проект, который э, должен другим образом строиться, в отличие, допустим, к библиотеке с компонентами Blazor, которые ну, при определенном усилии можно трансформировать в MyUI, соответственно, они станут нативными для андроида, для ios, для macOS в общем я думаю, что вы понимаете о чем я говорю есть и плюсы, есть и минусы нужно просто понимать, что для чего и какие перспективы вы в дальнейшем строите если вам нужна библиотека компонентов Blazor которая допустим обособлена от конкретной бизнес-логики, то есть, допустим, input box специального вида или, допустим, какой-то view отрисовки какого-то интерфейса красивого, то который можно применить на разных проектах с разной предметной областью, то это как бы один вариант и в общем рекомендую использовать именно компоненты. А с другой стороны, если вы в сайт какую-то бизнес-логику заложили в Blazor полностью, но ну, нужно понимать, что трансформировать ее в другой вид приложения будет немножко посложнее. Опять же, если вам это нужно. Но... Есть, собственно говоря, понимание того, почему эти два проекта. Итак, первый Blazer Server Site появился, на мой взгляд... Ну, во-первых, да, смотрите, все это работает на сигналаре. И когда Blazer Server Site придумали, это был один из самых первых вариантов реализации Blazer. То есть, он первым увидел свет. И это для того, чтобы получить максимальный эффект от разработчиков, которые выделили, вау, ну, я, во всяком случае, был приятно удивлен, что можно построить такую штуку. А ASP.NET Core, когда используют плюс-компонентная библиотека, то это такой более, наверное, распространенный подход. Почему? Потому что у всех уже были какие-то сайты, какие-то реализации какого-то там MVC-приложения, к которому можно было прицепить компоненты Blazer и заюзать, ну, в смысле, использовать c код на UI. Это, мне кажется, ну, бомба, это, это круто. Я вот себе к блогу прицепил и, в общем, это как бы плюс. Еще хочу поделиться небольшим опытом. У меня есть комп... это, сайт kolobonga.net, и он работает по второму принципу, то есть компонентами я прицепляю интерактивность к своему блогу. Более того, эта интерактивность доступна только мне, как администратору сайта. И э, есть нюансы, то есть если ваш сайт превышает какие-то там по памяти ресурсы или по, э, это, по процессору ресурсы, который лежит на хостинге, который, собственно говоря, эти ресурсы ограничивает, то появляется уведомление, нажмите F5 для обновления сайта, и это не очень приятно. Но, используя вот эту компонентную модель, то есть, блейзерскую библиотеку, я могу сказать, что у меня вот эти вот компоненты грузились только на тех страницах, которые нужна интерактивность, то есть, те, которые вижу только я, как администратор сайта. И это дает меньшую вероятность того, что пользователь увидит ошибку перезагрузите сайт. То есть тот, кто просто просматривает страницы, никогда не узнает, что у меня там блейзер. Потому что у меня там нет интерактивности и это как бы Нужно просто понимать, для чего и как это используется. То есть я вызываю только там сервер лайк. фу, господи, Blazor эту библиотеку, где у меня используется интерактивность, а не на главной странице, не на стартовой, не на в главном шаблоне, как, например, Blazor сервер сайт, где полностью все на Blazer, и там нужно понимать, где это может вам вылезти боком в том числе. Ну, ну, вот как-то вот так, да. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Так, дальше у нас, дальше у нас благодарности. Вам спасибо за внимание. Блог колобонка.нет. Мы есть также в Телеграме. У нас небольшое сообщество, но мы очень дружные и любим пообщаться на разные темы. Я призываю вас писать предложения, замечания, пожелания. Ну и конечно же конструктивную критику. Опять же в блог на фидбэк или в Телеграм. Подписывайтесь, там, ставьте лайки. Спасибо спонсорам, что поддерживают меня, в том числе и сейчас. Вот. Я с вами прощаюсь и пишите правильный код.